Стоит ли в топ лидерс покупать VIP статус. Что делать дальше с этими друзьями? Очень много лишних получается. Кто не знает, что такое топ лидер, сможете поставить минусики. Кто знает, что такое топ лидер, ставите восклицательные знаки. вот в двух словах, то плизерс, это такой сервис, за который очень сильно банит ВКонтакте. Шучу. но если аккуратно им пользоваться, нормально все, да? то есть там есть такая фишка-ротация. И благодаря которым вы добавляете 20 человек и потом вас еще добавляют 10 человек с той стороны да, ваши. И там 80% где-то целевая аудитория, сетевики, ну такие, знаете, сетевики-неудачники, с которыми можно очень круто работать Ну, многие из вас тоже там присутствуют, и я там присутствую, но я не могу назвать себя и вас, например, неудачниками Но большинство, большое количество людей там неудачники, такие, знаете, которые спамят и поэтому э, очень выгодно использовать, например, топ-лидерс э, для э, дешевого входящего трафика. То есть, э, и, и, когда вы покупаете VIP-статус, там 10 долларов, ну, если у вас нету perfect money, либо какой-то еще платежной системы, то вам необходимо связаться с администраторами и они через себя вам положат эти деньги, но это обойдется уже в 15 долларов, якобы за комиссию, не, фиг, не фиговая комиссия да, 50%, но это у них такие условия. А, вот, Но в любом случае, 15 долларов вам дает возможность постоянно получать где-то в сутки по 20 а, людей в друзья, да, то есть практически без вашего участия, да, то есть 20, 20 друзей, а, вот, и большинство из них начнут вам писать, предлагать свои проекты, спамить рассказывать, какие не крутые специалисты да то есть я вас научу рекрутировать там зарабатывать тысячи долларов либо а, создается уникальный проект там на века много много другое и вы вот этот трафик можете использовать в своих благах да потому что вы понимаете что если люди спамят значит у них проблемы значит у них проблемы их можно научить строить этот бизнес правильно и этим можно оперировать и говорит слушай привет здорово что ты мне написал все очень круто но знаешь, сейчас ВКонтакте очень плохо относится к тем людям, которые вот так вот предлагают свой бизнес, какие-то, да и я не люблю спамеров, да, то есть это не работает, вы тратите очень много времени, энергии, но выхлоп один из тысяч, и это хорошо, если один из тысяч, и то придет очень слабый человек, очень слабый человек, которого вы тоже сможете, что, тоже научите спамить, да, ну, который рано или поздно сольется. Если хочешь, я тебя научу, как это делать бизнес правильно, и делать этот бизнес правильно так... Чтобы не ты искал людей, а люди тебя искали. Хочешь, проведу для тебя консультацию бесплатно. Почему бесплатно? Потому что мне сейчас важны кейсы, мне важны отзывы, да, а те, тех людей, которым я помог, да, то есть, поэтому, если хочешь, давай проведу для тебя консультацию. Тем самым вы вообще не имеете проблем с консультациями, то есть, заплатили вы 15 долларов приблизительно, но зато у вас ну, стабильно каждый день по консультации будет. Если вы отработаете консультацию, ну, я не знаю, вот, тот, кто был у меня на интенсиве, кто походит в коуч-группу, отработав консультацию, у вас минимум будет конверсия 50%. И вот считайте, за 15 долларов вы можете привлечь, если я, по одной консультации в день, 15 партнеров, вот только таким методом. 15 партнеров, простая математика, включая калькулятор, если вот взять просто мой бизнес, да, то есть мой бизнес, минимальный вход, там, например, ну, там 35 баллов, это приблизительно ну, 65 баксов, например, 65 баксов, умножить на 15, это практически, ну, плюс ваш личный объем, это 1000 долларов объем. То есть вы 15 долларов потратили вроде бы на топ лидер, сработали 100 долларов от компании. Ну, это я приблизительно такой чек а, выявляю. Плохо? Да, да неужто. А, дальше что? У вас 15 партнеров в первой линии, которые, с которыми вы уже можете работать, с которыми можете обучаться. А, и обучать их тому же. да, То есть запускайте их. И понятно, что не 15 партнеров повторят вас, но партнеров 5 повторят. И теперь вы можете думать, что вы делаете 1000. Да? Опять, вы действуете так же. У вас 1000 осталось. С личных объемов вот этих людей, которые к вам пришли И плюс 5000 люди сделали, вот ваши новые партнеры, которые начали действовать по вашей схеме Плюс 5000 Это 7000 долларов на второй, на третий месяц, пока вы обучите своих людей То есть, ну, <свеческая> то есть математика очень проста То есть, когда вы, вы не заморачиваетесь и э, делаете по математике все этот механизм работает как часики, да, то есть и тем самым на штуку баксов это выйти, ну, 3-4 месяца, ну, буквально в сетевом бизнесе, благодаря правильной технологии проведения консультаций, правильно давать контент, потому что, ну, это может показаться так просто, да, это просто вот так вот вовлекать, проводить консультацию, но... Те люди, которые будут приходить к вам на консультацию, они должны видеть вас эксперта. Это посты в паблике, эм, какие-то рекомендации, какие-то решения проблем. Тем самым утеплять свою аудиторию. Вот это даже спамеров таких. И тем самым они будут потом молиться на вас. да Поэтому вот как-то так. Я вам дал целую схему заработка в сетевом бизнесе. Ребят, кому было полезно? Кому было полезно? Поставьте по 10 бальной системе, кому это было полезно. Ну, неправильно сказал. Поставьте, а, насколько вам было это полезно по 10-балльной системе. А, вот. Поэтому, а... А, опять же, ставьте лайк, если вы, вам это было ценно. Делайте репост этой записи для того, чтобы максимально поддержать проект, вопросы и ответы. Потому что ну, важно вовлечь профессионалов сетевого бизнеса и сделать профессионалами сетевого бизнеса максимальное количество аудитории. Делайте репост, это будет ваша самая большая благодарность за мою работу. А также, если у вас есть вопросы, такие вот, на, на которые вы хотели бы от, получить развернутые ответы, обязательно приходите в мою группу и в разделе «Вопросы и ответы» записывайте свои вопросы, чтобы я в следующей рубрике на них ответил. Далее что пишите мне в личное сообщение после этой трансляции для тех кто хочет чтобы я вам порекомендовал новый сервис рассылок вконтакте который намного круче Гамаюна, я от Гамаюна отказываюсь сегодня этому-тому подтверждение я разослала за полчаса до а, трансляции сообщение оно всем пришло за три минуты а, вот это мне очень сильно не нравится а, вот и плюс тот кто хочет узнать подробнее про годовую мастер-группу мою а, тоже пишите мне в личное сообщение я вам скину дополнительную информацию и там вы уже примете решение хотите ли вы попасть в нее либо нет а, на данный момент если у вас